Неприемлемость стихии воды, то есть неприемлемость чужих эмоций как собственной силы. Мои эмоции есть, они заморожены, то есть зафиксированы в стазисе, чужие эмоции меня не интересуют, да, соответственно нет обмена силой, на этом уровне нет обмена силой. Плюс и минус в этом смысле тоже есть. С одной стороны мы теряем свою индивидуальность, то есть как собственную самость, а с другой стороны можем имеем возможность получить Силу от общего пространства эмоций, но цена вопросов потеря своей свободы. И вот здесь вот тоже не то, что вы сейчас думаете на эту тему, выйдя из медитации, а то, что вы тогда почувствовали, ощущения, эмоции, мысли и воспоминания. Те эмоции, которые вы пережили в тот момент, момент, они главны. То, что вы сейчас думаете, это уже не главное. Тогда, кто не принимает воздух? Ну, что вот водопад смещаешься хорошо, масса океана невозможно. Можно, можно, можно, может быть такое. То есть зависит, зависит от формы эмоций. Показано, что ваша зависимость от формы воды, от течения направления воды и от формы, и от ее силы. А это значит зависимость от тех эмоций, которые. Окружают, есть в окружающем пространстве, какие-то эмоции вы какие-то неприемлете. Какие не Значит, это за однозначно барьер между собой и теми, кто несет не ту вибрацию эмоциональную, невозможность взять общую силу. Никто не говорит, что вы обязаны это делать, но вы обязаны уметь это делать, потому что ситуации могут быть разные, а мы живем среди людей, И иногда люди могут быть единственным источником возможностей. И надо уметь с ними контактировать. Единственный способ это отождествиться с ними. Стихия воды залог принятия ее, залог того, что вы сможете это сделать. А отсутствие ее, соответственно, что вы этого не сможете сделать никогда и будете вынуждены искать силу, искать ресурсы в других источниках. В социальном мире вы не будете успешны только в том, именно в том смысле, что не сможете работать с людьми. Вас всегда устроят. Действие только одиночки. Только одиночки и ни в коем случае не с людьми. А это ограничение, правильно? Это ограничение возможности. Потому что люди ⁇ это источник очень много чего в этом мире. И отодвигая от себя людей, мы должны понимать последствия. Если я говорю себе, не могу я с ними контактировать, значит, я не жду от них, что они будут контактировать со мной. Соответственно, не жду и эффектов. Согласны? Или нет? Хорошо. Записали. Итак, смотрите, мы уже три стихии прошли, и каждая стихия дала нам своеобразное состояние. Где-то более или менее принятие идет, и там мы можем с уверенностью сказать, что и в этой сфере, в сферах жизни, где в большей степени проявляет себя принимаемая стихия, у нас все будет хорошо. А там, где стихия полностью отторгается, то качества, которые возбуждают стихию в сознании, будут нами не не проявлены в этом мире, а значит, мы будем иметь определенную хромоту. Хромоту по каким-то эффектам, по каким-то достижениям. О победе говорить нельзя, когда есть ограничение я могу или я не могу. О победе человеческой говорить нельзя, что уже говорить о магическом развитии для этой категории людей, скажем так, условно, в кавычках, да, людей. Слово не могу вообще должно отсутствовать как класс. То есть, ну не бывает такого, что не могу. Не умею, да, не хочу, да, но не могу, нет. Не могу, значит, надо учиться. А уж потом захочу, не захочу, как... с какой ноги встану, с какого крыла взглячу. Но уметь должно полностью, абсолютно.